аранжировку под его выход, то есть вот сели и думали, какую аранжировку под выход этого спикера подготовить. Вот, Давайте мы поприветствуем выход спикера, только ты не выходи, потому что он сейчас чуть-чуть поиграет, ладно? Значит, сейчас на сцену выйдет Барри Алибас. Нормально, как бы я за ним хожу. Все как 12 лет, Григорий Михайлович, дорогой. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Разрешите начать выступление со слов благодарности всем вам бизнес-школе Синергии и лично Грише. Дело в том, что мы много говорили о том, что развивается онлайн, мы много говорили о том, что развиваются технологии, но я абсолютно убежден в одном что с каждым годом ценность живого общения будет только расти. И я сейчас хочу поднять, попросить поднять руки тех из вас, кто приехал не из Москвы, кто из регионов специально приехал на Synergy Inside Forum. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо тем, кто из Москвы тоже приехал. За МКАД доехать это тоже сложно. Особенно те, кто часто живет внутри Садового кольца. Дорогие друзья, спасибо вам, потому что вы разделили самую главную ценность. Мою бизнес-школу «Синергия» и Григория Михайловича Аветова. Вы за настоящее, вы за реальность, вы за живое общение и жилой диалог. Спасибо большое, что вы нас поддержали. Благодарю. А дело вот в чем. В 2009 году, теперь о теме воспитания.